Всем добрый вечер, дорогие партнеры, уважаемые гости. С вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания – это сообщество взаимопомощи и благотворительности. Компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель, руководитель компании Елена Евсеенко –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 площадок, почитать наши отзывы партнеров, познакомиться с нашей администрацией, посмотреть презентацию нашей компании, проверить наши документы и посмотреть эти документы о легализации. Наша компания официально зарегистрирована. И, конечно, у нас есть, как во всех компаниях уважающих себя, дорожная карта. На дорожной карте у нас указаны, когда и какие программы у нас на сегодняшний день есть, и когда они были запущены компанией. Есть личный контакт с администрацией, и есть наша официальная группа в Телеграме. Но у нас еще есть и пользовательское соглашение – которые, оферты, которые, а, прежде чем регистрироваться, я всем нашим партнерам всегда говорила и говорю о том, что прежде чем а, выставлять галочку, что вы согласен с условиями, изучите а, очень тщательно пользовательское соглашение, чтобы у вас потом не было претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. После регистрации, конечно, вы вводите логин и пароль и оказываетесь в вот в таком кабинете бизнес всегда начинается а, с заполнения профиля А профиль заполнять нужно обязательно а для чего для того чтобы а, с вами как с партнером ваш спонсор имел связь это первое и второе самое главное о том чтобы с вами как со спонсором имели связь ваши партнеры. Напишите, пожалуйста, свое имя и фамилию skype скайп. Если у вас скайпа нет, сейчас очень многих, особенно у молодежи, и скайпов нет, ну, напишите слово «нет». Телефон у каждого есть в кармане, телефон. Страничка ВК, профиль. Все уважающие себя бизнесмены имеют страничку ВК, потому что это социальная сеть, Именно для а, тех э, людей, которые развивают свой бизнес в сети. И укажите свой телеграм. А самое главное и самое очень важное, это, конечно, кошельки. В этом разделе э, 4 ячейки э, кошельков. И вы... Если вы не будете работать ни с Perfect Money, ни с Pair кошельком, то напишите по три нуля. Но если вы будете выводить свои заработанные денежные средства и на Perfect Money, и на Pair кошелек, и на карты всей Российской Федерации, то обязательно нужно прописать. Не прописывайте, пожалуйста, от руки. Зайдите в свой кошелек, скопируйте и вставьте именно то, тот номер кошелька, который вы скопировали. И как прописывать карты. Еще раз говорю, что мы работаем со всеми картами Российской Федерации. Напишите свой номер своей карты. Имя на русском языке, на чье имя оформлена эта карта. Номер телефона, куда привязана эта карта и название банка на русском языке. И только тогда нажимаете кнопочку «Сохранить». Обращаю ваше внимание, дорогие партнеры, при выводе денежных средств заработанных зайдите еще раз в свой профиль Посмотрите, проверьте, правильно вы ли написали, прописали свои платежные системы, куда вы ставите на вывод. Следующий – это, конечно, загрузить аватар. Это следующий шаг. Бизнес должен иметь ваше лицо, поэтому устанавливайте свой личный аватар. В этом разделе есть смена пароля. Если вас не устраивает ваш пароль, вы его всегда можете изменить. Ну и самое важное, это, конечно, нужно установить финансовый пароль. Устанавливается финансовый пароль или 4, или 6 цифр без букв. Ребята, просто набор этих цифр, запишите его в тетради, запишите его в текстовом документе, но чтобы вы его не потеряли и всегда он был у вас под рукой. Следующий этап, это, конечно, пройти уроки по кабинету. У нас есть уроки. Если вас не знаете, как написать, как прописать, вот они вам Помощь, даются уроки, как заполнить профиль, пополнение, вывод и перевод денежных средств, как работать и как пользоваться э, такой функцией, как поисковик. Вы через эту функцию, она у нас на всех, буквально на всех площадках есть, как ею пользоваться и как через этот поисковик просматривать полностью всю свою структуру. И наш бизнес полностью управляемый. И как правильно управлять бронями. У нас почти на всех площадках есть двойные брони. И как ими научиться пользоваться правильно. На каждой площадке, на каждой, буквально на каждой площадке у нас есть вот такие кнопочки. эта кнопочка в начало структуры. Вы нажимаете и у вас открывается именно тот стол, где вы э, на данный момент работаете, другая кнопочка это маркетинг. А здесь, нажимая на слайд, вы, э, перед вами откроется в браузере э, слайд на данной этой площадки. Поэтому на каждой, на каждой площадке у нас есть слайды и кнопочка в начало структуры, она служит еще переходом с одной программы на другую программу. И какие же есть у нас на сегодняшний день именно площадки, да? Площадки у нас на сегодняшний день, у нас их 6, 6 площадок уникальных, с уникальным маркетингом, очень довольно-таки, доступные для всех-всех-всех слоев населения. Идеал м площадка, она у нас недавно открылась, и вход на нее составляет 1000 рублей. За один круг ваше одно бизнес-место зарабатывает 12 тысяч, и три клона уходят в клонопад. Здесь, на этой площадке, у нас есть глобальная матрица, где... Ваши клоны заполняют матрицу эту слева направо на свободные места. И конечно по клонопаду идут начисления по уровням. Идеал М-Макси, мини вернее, это площадка наша самая основная, мы с ней стартовали, у нее за, а, вход полторы тысячи и одно бизнес-место ваше зарабатывает 244 тысячи. А, и есть выход на Идеал м Макси за 15 тысяч. Ял и Макси вход 15 тысяч. За один круг ваше одно бизнес-место зарабатывает 2 миллиона 590 тысяч. И выход есть на фабрику клонов. На фабрику клонов за 10 тысяч. На фабрике клонов там две программы. На 1000 рублей программа, с которой вы за один круг. Ваше одно бизнес-место зарабатывает 23 тысячи на 10 тысяч на программе. Зарабатываете 230 тысяч ваше одно бизнес-место. А, и есть микромани Это социальная площадочка. она Вход на нее составляет 500 рублей. За один круг вы зарабатываете пять тысяч и плюс выходите на идеал М-мини за полторы тысячи. И Fast Track. эта а, площадка имеет всего две программы. Одна программа на 750 рублей вы а, зарабатываете э, за один круг. Это линейно-шахматный маркетинг, полторы тысячи. И вторая программа на 7500 рублей. Вы зарабатываете за один круг, а 7 пятнадцать вернее тысяч. А, это всего лишь по одному столу, где вы крутитесь до бесконечности. В разделе «Партнеры» находится ваша реферальная ссылка и отображаются партнеры на три уровня в глубину. Ну и теперь давайте, ребята, мы с вами перейдем на слайды и на слайдах разберем весь маркетинг. А что же такое «Идеал М»? нашей компании. Это, конечно, гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Вы можете сегодня же заработать, например, 500 тысяч и поставить на вывод. Вы сегодня заработали, поставили на вывод, и сегодня же вы получили эти денежные средства. У нас нет ограничений ни в заработке, ни в выводе денежных средств. Вывод у нас и в праздничные дни, и в выходные дни. У нас вывод по несколько раз за сутки. Наши самые основные преимущества это, конечно, о том, что мы о сообществе взаимопомощи и благотворительности официально зарегистрированы компания. У нас есть свой регистрационный номер. У нас нет ни на одной программе, нет абонентской платы. Вход открыт у нас в любую программу, на любой стол. Вы можете старт своего бизнеса начинать со второго, с третьего. Можно сразу с двух, с трех столов. Это все по желанию партнеров. Работаем мы с платежными системами, а как Perfect Money Pair, кошелек, подключена касса Фрей, все карты Российской Федерации и есть и внутренний перевод между партнерами. А на сегодняшний день у нас 6 программ. И 6 ноября в 19.00 по Москве у нас будет стартовать новая площадка Максима MaximaNew. А по просьбе наших уважаемых партнеров, которые очень попросили сделать вот такую площадку. Ну, стартовали мы 23 сентября 2021 года а с, с площадкой с одной лишь «Идеал Мини» 31 октября 2021 года присоединилась площадка такая ⁇ Микромани ⁇ 6 февраля 2022 года у нас открылась фабрика клонов. 3 апреля 2022 года открылась площадка ⁇ Идеал Макси». 1 июня 2022 года открылась площадка ⁇ Фаст-Рик ⁇ и на годовщину нашей компании, 23 сентября у нас, 22 года, у нас открылась площадка «Идеал М-Ман с кланопадом. Вот такие вот на сегодняшний день. И еще раз обращаю ваше внимание, дорогие партнеры, уважаемые гости. 6 ноября в 19.00 по Москве будет старт новой площадке максимунео. Старт будет происходить по кнопке. Ну и давайте мы начнем а, нашу презентацию именно с нашего новой площадки, которая у нас будет 6 ноября стартовать в 19.00. Это МАКСИ Манео. ВХОД 5000 Здесь всего три рабочих стола. На каждом столе все, что зеленое, наши партнеры уже знают о том, что это все деньги на вывод. То, что красным, у нас идут переходы на следующие площадки. Итак, ВХОД 500 тысяч. С первого партнера у вас эти 5000 идет накопление. А со второго партнера вы получаете на баланс 4000. А за 1000 у вас идет ваш клон, летит в идеал банк. Если вы уже там есть, то ваш клон летит по вашей броне. А если вы, вас там нет, то у вас автоматом активируется. Идеал Мбанк. Вы станете к своему спонсору. Если у вашего спонсора не активирован Идеал Мбанк, то вы станете к вышестоящему спонсору. А с третьего партнера у вас идет переход за 10 тысяч а во второй стол. 5 тысяч и 5 тысяч с первого и третьего это 10 тысяч. Итак, первый партнер, как только закроет свой первый стол, он придет и станет на это место. И эти 10 тысяч идут в накопительный баланс. А вот второй, когда закроет свой второй, первый вернее стол, и придет к вам, станет на это место, то вы сразу получаете 10 тысяч на баланс для вывода. А вот с третьего партнера у вас идет переход в третий стол за 20 тысяч. Первый партнер закрыл свой второй стол и приходит, становится к вам на это место. Вы летите, первое, что это реинвест будет первого стола за 5000 а за 15 тысяч у вас автоматом открывается Идеал М-Макси, наша основная большая площадка. Если вы там уже есть, то ваш клон летит по вашей броне. А со второго и с третьего партнера вы получаете по 20 тысяч. Итого, вы прошли один круг. Всегда спрашивают, сколько мне нужно пригласить партнера. Первую линию, ребята, без, вообще без ограничений. Без ограничений, совершенно. Вы можете приглашать сколько хотите. Вот, чтобы пройти один круг, вам нужно 3, 9. 27, 27 командных людей, 27, и вы заработаете 54 тысячи, ваш клон улетит в клонопад, и автоматом активируется площадка «Идеал М-Макси». Все понятно, я думаю, по этой площадке. Код открыт на этой площадке, да на всех у нас площадках открыт, в любой стол. Вы можете а, даже старт своего бизнеса делать и за 10 тысяч, вы можете делать и за 20 тысяч. Это все по желанию только ваших партнеров, все только по вашему желанию. Ну, конечно, вся основная масса будут стартовать именно с 5 тысяч. Следующая площадочка, это у нас обновление будет на днях. Это социальная площадка а, «Микромани». У нас на «Микромани» был всего лишь а, первый стол за 500 рублей и были всего две ноги. Сейчас мы приделали третью ногу и у нас теперь в нашей э, социальной программе стоит прям вот э, надежно, четко все столы стоят на трех ногах, как попросили наши партнеры, потому что путались на одном первом столе две ноги, а на остальных три ноги. Приделали мы третью ногу и сделали теперь у нас с первого стола будет 500 рублей вывод. Эту площадку уже поменяется полностью этот маркетинг и подкрутит на днях а, эту площадку, добавит именно, уже будет работать по, именно по этому слайду на днях а, программисты. А сейчас мы давайте разберем вход 500 рублей. С первого партнера 500 рублей идут накопления, а со второго партнера вам эти 500 рублей возвращается, а третий партнер вам дают переход за 1000 рублей на второй стол. Первый. Второй партнер закрыл свой. А первый стол и пришел. И 1000 рублей у нас на, то, на той площадке и на том слайде у нас была эта 1000 на баланс для вывода. А теперь эта 1000 идет переход в идеал М-банк. Если вы там есть уже то ваш клон станет по вашей броне. А если вас там нет, то вы, у вас автоматом активируется этот идеал М-банк. Если вашего спонсора не активирован, то вы станете к своему вышестоящему спонсору. Вот. А третий партнер вам дает переход на третий стол за 2000. Как только партнер... Первый, второй, третий здесь не имеет значения. Она вообще у нас на наших на всех программах не имеет значения, кто станет вперед. Здесь бывают обгоны, и здесь не надо а, не ссориться, не ругаться о том, что а, чей-то партнер кого-то обогнал. Нет, радуйтесь тому, что ваш партнер работает. Здесь может прийти или первый, или второй, или третий, или четвертый на третий стол. Но как только станет сюда, на это место, партнер, вы за полторы тысячи идете в идеал ММАК мини. Если вы там уже есть, то ваш клон станет по вашей броне. И плюс реинвест идет за спонсором. Первого стола, реинвест вот этот, идет по броне спонсора. А со второго и с третьего партнера вы получаете по 2000. Итак, 3, 9, 27. 27 командных партнеров у вас на балансе Четыре с половиной тысячи. Четыре с половиной тысячи плюс вы ушли в Идеал М мини и плюс вы ушли в Идеал Банк. Круто, да? Очень круто. Очень всем понравился именно вот такой маркетинг. Идеал М банк. Как вы видите, здесь перед вами три рабочих стола. Обращаю ваше внимание, на этих столах, именно на этой матрице, на тренарах, есть реферальная привязка. И здесь у нас есть клонопад. Это э, глобальная матрица, где идет заполнение слева направо на свободные места этими наклонами. Клонами всей компании. Но от каждого лидера идет своя веточка. Итак, первый стол у нас 1000 рублей. Второй стоил, стоит две с половиной, И третий стоит 5000. Первый партнер, как только активируется у вас эти 1000 рублей, идет в накопительный. Со второго партнера у вас 500 рублей в накопительный. А за 500 рублей у вас активируется... Клонопад. Третий партнер вам дает переход за тысячи во второй стол. Первый партнер приходит. Это идут накопить. Второй партнер. У вас 2000 на баланс для вывода. И за 500 рублей у вас опять летит сюда клон клонопад. Третий партнер вам дает переход за 5000 в третий стол. Первый партнер. У вас 2500 на баланс для вывода и реинвест за спонсором. Второй партнер вам дает 3500 на баланс для вывода и реинвест за спонсором. Третий партнер вам дает 4000 на баланс для вывода и реинвест за спонсором. Со второго партнера у вас также летит... Третий клон в клонопад. Я думаю, что все понятно именно по этой площадке. За один круг ваше одно бизнес-место зарабатывает 12 тысяч. Клонопад. Начисления на клонопаде идут именно по расстановке. Куда станет ваш партнер, вернее ваш клон? Если ваш клон полетел на, например, на четвертый да, уровень, он полетел и стал сюда, то ваши начисления будут именно с этого уровня. Ваш этот клон заработает на этом уровне 4050 клон. Чем больше вы будете запускать клонов сюда, в ваш клонопад, тем больше будут расти ваши доходы. Да, с каждого клона идет по 50 рублей на 10 уровней глубину. С первого уровня 150 рублей, со второго уровня 450, с третьего уровня 1350, с четвертого 4500 и так до десятого уровня. И одно, один ваш клон только, один, заработает 4 миллиона 428 тысяч 600 рублей. Сколько будет работать компания, столько и будет развиваться этот клонопад. Чем больше вы запустите клонов сюда, в этот клонопад своих, тем ваши доходы будут, ребята, неимоверно расти. Ну и наша а площадочка, это самая наша любимая, наверное, а мы с ней стартовали, идеал M ä, Mini. Вход открыт в любой стол. Здесь 5 рабочих столов, а шестой стол – это выплаты. Вход составляет первый стол – полторы тысячи. Можно входить на два стола, можно входить на три стола. Можно даже старт делать или с четвертого, или с пятого. Это по желанию ваших партнеров и по желанию, и ваше желание. На каждая команда, каждый лидер и разрабатывает свою стратегию, и вся команда работает именно по стратегии. Ну, мы начнем разбирать именно а, с первого стола. Первый партнер, как только активировал у вас, а, зарегистрировался и активировал площадку Ideal M Mini, он становится к вам на первый стол, и эти деньги, полторы тысячи, идут в накопительный баланс. А со второго партнера вы возвращаете полторы тысячи на баланс для вывода. С третьего партнера у вас за три идет активация второго стола. Первое и со второго на этой программе у нас на каждом столе у нас только будет идти переход. Все начисления будут происходить со второго партнера. Так как у нас со второго стола у нас начинается работать реферальная программа. Как только к вам приходит и становится сюда ваш партнер второй, то вы сразу получаете 1000 рублей. По 1000 получает ваши два спонсора. Как только под второго партнера пришли стали 1, 3, 9, правильно, вот под вашего этого второго партнера пришли три партнера. Вы сразу получили 3000 Стали 9 партнеров, вы получили 9000 тысяч. Итого вы заработали 13 тысяч именно только с этого стола. А когда и перешли с третьего партнера в третий стол за 6 тысяч. Первый идет в накопление, а второго со второго у вас склон летит за 3000 по вашей броне куда вы выставите бронь, вы можете выставлять, как я уже говорила, и под вторую линию, и под третью линию, под любую, под первого линию, помогая своей команде двигаться, переходить из стола в стол. Это уже вы сами решаете, и вы получаете... Тысячи рублей по 1000 получает ваши два спонсора как только сработала ваша вторая линия вы получили 3000 сработала 3 вы получили 9000 и точно так же вы получили 13000 именно с этого стало 3 9, 27, и у вас уже на балансе сколько 26 и 26 это 27 500 очень хорошо вы перешли в четвертый стол и как только Первый партнер закрыл у вас третий стол, он приходит и становится на это место. Эти деньги идут 12 тысяч в накопительный. А со второго партнера у вас идет начисление 7 тысяч. По две с половиной получают ваши два спонсора. Сработала вторая линия, вы 7 500. Сработала третья линия. Вы получили 22 пятьсот. Итого 37 тысяч только с этого стола. По поводу спонсорских вознаграждений. Они вас не минуют. Вы же тоже спонсор. И вы будете точно так получать эти спонсорские вознаграждения. И с третьего партнера вы перешли уже в пятый стол за 24 тысячи. С первого идет накопление, а со второго идет клон летит за 6 тысяч по вашей броне, куда вы выставите бронь. 10 тысяч на баланс, по 3 тысячи получает ваши 2 спонсора. Сработала вторая линия, вы получили 9. Сработала третья, вы получили 27 500. И плюс 2 тысячи идет накопление для перехода в следующий стол. С третьего партнера и плюс эти 2 тысячи прибавляются. 24 24 это 48. И за 50 тысяч у вас активируется 6 столб. Итого вы заработали на этой программе 46 тысяч, ребят. Столько именно с, этой, с пятого стола. А вот шестой стол это полностью ваша зарплата. С первого партнера, как только приходит и становится на это место, 35 вы получили, и за 15 у вас активировалась площадка идеал М-макси. Второй партнер вам 50 тысяч на баланс для вывода. И третий партнер вам 50 тысяч на баланс. И только вот ваше вознаграждение 135 тысяч. Итого одно бизнес-место. Прошло один круг ваше, и вы заработали 244 тысячи. Здесь в этот 244 тысячи спонсорские вознаграждения не не входят. Их невозможно просто сосчитать. Поэтому, ребята, эта площадка очень крутая, очень хорошая. Я всем советую. Те, которые нуждаются очень в деньгах, ребята, пусть вы даже а, не за один месяц, не за два, пусть вы будете полгода идти, но вы а, все равно будете идти, не стоять на месте, и вы все равно заработаете эту сумму. Вы перешли в идеал М-Макси за 15 тысяч. Или же можно активировать самостоятельно. Как только первый партнер приходит, эти идут деньги в накопление. Со второго партнера 5 тысяч идет на баланс для вывода, а за 10 активируется фабрика клонов. За 10 тысяч эта программа. И вы будете на этой площадке получать такой доход вы будете получать по маркетингу вы будете получать э, э, э, э, э, реферальные вознаграждения и плюс спонсорские вознаграждения и плюс ваши э, клоны ваши партнеры клоны ваших партнеров будут выходить именно на фабрику клонов за 10 тысяч у вас там еще будет пассивный доход что вы будете э, получать сразу вот такой вот, с этой площадки идет очень хороший доход. Третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Первый и третий это переходы, а со второго идут начисления. Как только пришел второй партнер, 10 тысяч получили, по 10 ваши спонсоры, 10 и вы получили. Сработала вторая линия, вы 30, сработала третья, это 90. Перешли в третий стол за 60 тысяч, первый и третий дают переходы в следующий стол. А со второго идут начисления. Точно такие же. 130 с этого стола и 130 с этого стола. Плюс клон летит по вашей броне на второй стол за 30 тысяч. Перешли в четвертый стол за 120 тысяч. Первый партнер дает в накопление. А второй партнер вам дает 70 тысяч на баланс для вывода двадцать 25 получает ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия. 70 тысяч. сработала третья. 225 тысяч. Итого 370 тысяч только с этого стола. Третий партнер вам дал переход за 240 тысяч в пятый стол. Первый и третий переход. А со второго идут начисления. Клон летит за 60 тысяч по вашей броне на третий стол. Сто тысяч вы получили, по 30 получает ваши два спонсора. Сработала вторая линия, 90. Сработала третья, 270. Круто, да, очень круто. Четыреста шестьдесят тысяч только с этого одного стола. Это только ваши, вот, ваш заработок. Представляете, только с одного стола полмиллиона. Шестой стол за пятьсот тысяч. Первый партнер приходит 500 тысяч на баланс, второй партнер 500 тысяч на баланс, третий партнер 500 тысяч, полтора лимона, только, одни, этих, только с этого стола. Итого, одно бизнес-место ваше за один круг заработало 2 миллиона 590 тысяч. Ребята, это еще раз обращаю ваше внимание без спонсорских вознаграждений. Их невозможно просто сосчитать. Пастрык. Имеет две программы. Одну программу имеет на... 750 рублей а вторая программа это на семь с половиной тысячи это линейно-шахматный маркетинг здесь идут две выплаты вам одна реинвест идет за спонсором первый партнер как только приходит вам 750 на баланс для вывода со второго идет реинвест за спонсором с третьего партнера опять на баланс для вывода и так до бесконечности и так до бесконечности Сколько вы будете крутиться, сколько вы будете а, приглашать на эту площадку, вы все время будете получать. Плюс, если вы будете ее активно развивать, ваши а, реинвесты, ваших партнеров будут лететь к вам. И плюс, а, а, будут закрывать или реинвестное место, или выплатное место. А, поэтому здесь получается двойной доход. Получается так, что... Две выплаты вам, одна идет спонсору. Две выплаты вам, одна идет спонсору. Это вторая другая программа на 7500. Первый партнер приходит, это 7500 на баланс для вывода. Второй реинвест за спонсором. Третий партнер, опять 7500 на баланс для вывода. 15 тысяч с трех партнеров. Следующие три партнера, опять 15 тысяч на баланс для вывода. Крутись, не ленись. Это самая легкая площадка, где не надо переходить никуда, никакие столы. Здесь никаких обгонов, ничего нет. Пожалуйста, кому понравилось, работайте, ребята, зарабатывайте. Все сделано именно для вашего блага. Фабрика клонов. Фабрика клонов имеет у нас две программы. Одна программа «Фабрика клонов мини» – это программа, вход на нее составляет 1000 рублей. А вторая программа у нас на 10 тысяч. Здесь три семиместных стола, где два рабочих, а это полностью а третий стол – это ваша зарплата. В семиместных столах плечи идут всегда только к спонсору, вышестоящему, только к вышестоящему. А нижний ряд – это полностью ваша зарплата. Здесь, как только первый партнер сюда становится, вы можете реинвест просто выставить в свой в это плечо, и этот первый стол у вас закроется, Именно раз, два, три, четыре, пятью партнерами. а Второй партнер вам дает в накопление тысячу. Третий партнер вы возвращаете тысячу рублей на баланс для вывода. А четвертый вам дает переход за две во второй стол. Первый, второй, третий вы получаете две на баланс для вывода. Четвертый дал переход за шесть тысяч в этот стол. И с первого, со второго, с третьего и с четвертого партнера вы получаете по пять тысяч на баланс для вывода. И плюс реинвесты идут в первый стол. Все четыре за спонсором. Все четыре идут за спонсором. Следующий фабрика клонов Макси. Вход на нее 10 тысяч. У нас есть выход с идеал макси на эту площадку. Но у нас в основном люди приходят, активируют сами эту площадку. А, как я уже сказала, плечи идут вышестоящим. А нижний ряд ⁇ это ваша зарплата. Здесь можно выставить бронь на первом столе и закроется именно вашим реинвестом. Это одно плечо. Второй партнер. Это идут накопления. С третьего вы 10 тысяч возвращаете. С четвертого вы переходите во второй стол за 20 тысяч. Первый и второй накопления. Третий 20 тысяч на баланс для вывода. Четвертый переход за 60 тысяч. С первого, со второго, третьего и с четвертого партнера у вас идут начисления по 50 тысяч на баланс для вывода. Итого вы заработали за один круг. Одно только ваше бизнес-место заработало 230 тысяч. Плюс реинвесты. Ваши четыре реинвеста идут за спонсором. Один реинвест идет по вашей броне, а все эти четыре идут именно за спонсором. Это очень выгодно, это очень хорошо. Теперь все партнеры не теряются, они возвращаются заново к своему спонсору. Если у вас возникнут какие-то вопросы по поводу маркетинга, по поводу рекламы, не стесняйтесь, обращайтесь, звоните, пишите. Я всегда рада помочь вам.